Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей и вы попали на канал Экигай И вчера, 10 ноября, у нас произошло очень страшное движение на биткоине и альткоинах Альткоины пострадали гораздо сильнее И мы с вами скорректировались здесь на примерно 8% И дошли до значения в 63 тысячи долларов Это именно та цель для понижения, которую мы вчера с вами обозначили Здесь у нас находится... Скопление, которое само по себе является сильной областью поддержки И пока мы не выходим за пределы данного скопления вниз То ситуация у нас остается позитивной Вчера мы с вами такой сценарий разбирали И смотрите, друзья Коррекция у нас началась 10 ноября И если мы посмотрим в тайминге то когда давно я отмечал желтые вертикальные линии, дату 8 ноября. Это именно та дата, с которой вероятнее всего начнется коррекция. Но я предполагал, что до этой даты мы уже сходим с вами до 75 тысяч долларов. Давайте для начала разберемся, как мы нашли эту дату. Мы нашли эту дату по таймингам. То есть каждый бычий рынок повторяет одни и те же движения в таймингах. То есть мы видели то же самое импульсное движение в июле, коррекцию в сентябре, восстановление в октябре, потом коррекцию 20 октября, потом движение вверх и потом коррекцию уже в середине ноября. А, смотрите, это у нас было в предыдущем бычьем рынке в 2016 году. Вот на движение вверх в июле. но это вы все знаете. А, та самая коррекция 20 октября в данном месте, потом движение вверх и уже коррекция 8 ноября. И в позапрошлом бычьем рынке у нас было то же самое. То есть коррекция у нас 20 октября, движение вверх, и уже коррекция на 20% 9-10 ноября. То есть я в шоке от того, как тайминги у нас идеально повторяются. Тем не менее, друзья, мы с вами не увидели здесь сильного движения вверх. То есть мы совсем немного превысили предыдущий глобальный максимум, совсем-совсем немного, и сразу отправились на понижение. О чем нам может это говорить? Это может нам говорить о том, что вот этот вот финальный импульс, который бывает в конце бычьего рынка, вероятнее всего, будет менее импульсивный. То есть у нас здесь присутствует... Пять волн роста, мы находимся в пятой волне роста И вероятнее всего, эта пятая волна роста будет менее импульсивной В отличие от 2012 года По моему мнению, нужно быть более консервативным в пиковых значениях рынка Теперь обратите внимание, как рынок у нас очень хорошо обманывает То есть мы здесь с вами превысили предыдущий глобальный максимум в данном месте Люди подкрывали, вероятнее всего, свои лонги И мы после пробития глобального максимума сразу отправились на понижение Прямо буквально сразу Теперь Смотрите, здесь мы превысили также предыдущий глобальный максимум в данном месте. Люди, опять же, скорее всего, подкрывали свои лонги и их побрили. Потом мы вновь превысили глобальный максимум уже в данном месте. Люди, скорее всего, опять же, подкрывали свои ланги, потому что видели пробитие глобального максимума. И сразу мы их побрили. То есть рынок действует очень-очень обманчиво. Но тем, кто соблюдает правила риск-менеджмента, менеджмента, придержит своих целей, и знает, как устроен рынок, в этом ничего страшного, естественно, нет Опять же, мы не паникуем, ситуация остается позитивной Просто ждем рост финальной пятой волны бычьим бычьем рынке Цели я уже обозначал, ждем просто импульсное движение Первая цель на нашем пути это 75 тысяч долларов Здесь нужно уже присмотреться к фиксации большей части прибыли Потому что здесь может начаться либо небольшая коррекция, либо уже полностью медвежий рынок Что касается альткоинов Итак, эфириум Эфириум у нас скорректировался до предыдущего глобального максимума в данном месте и резко отскочил Опять же ничего страшного нет Мы с вами остаемся в позитивной ситуации Dash Дэш опять же очень хорошо себя показывает Очень хорошее восстановление Мы скорректировали до пробитого уровня поддержки Который был ранее уровнем сопротивления В данном месте И очень быстренько отскочили то есть Восстановление происходит крайне-крайне быстро То же самое касается и лайткоина XRP пока что стоит на одном месте, но на XRP мы с вами предполагаем импульсное вертикальное движение вверх в течение месяца. То есть если XRP пробьется, вы даже скорее всего не успеете это заметить. То есть XRP может совершить вот такое вот движение моментальное резкое, буквально за очень короткий, короткий промежуток времени. И вот у нас осталось на одном месте, мы с вами скорректировались. До данного значения и резко восстановились Пока что им опять же на одном месте в данной консолидации Ситуация остается позитивной, все у нас здесь на йоте актуально Мы ждем от цели в районе 2 долларов, 3 долларов и 5 долларов Компаунд у нас опять же дошел до нашего любимого уровня 300 Который не может пробиться уже очень-очень долгое время И вновь от него отскочил, опять же происходит восстановление Друзья, ситуация остается позитивной, ни в коем случае паниковать нельзя Это типичное выбривание лонгов это просто топливо для нашей ракеты, которая в скором времени устремится далее на повышение Скорее всего мы с вами быстренько восстановимся и пойдем дальше покорять новые вершины Так что причин для беспокойства пока что нет Но они будут, если у нас цена продолжит свое движение вниз, продолжит и пробьет данное скопление уже вниз Тогда это будет уже опасно Но сейчас а, ситуация остается максимально позитивной У нас происходит даже а, поджатие, повышение минимумов и так далее Все указывает на бычьи факторы Плюс ко всему на тайфрейме мы также видим, что эта свеча незначительная, то есть очень неуверенная Вот вчера у нас образовалась данная свеча Это неопределенная свеча, неуверенная свеча то есть для понижения это ни о чем не говорит. В отличие от данных уверенных свечей на повышение. То есть зеленых здесь больше у покупателей. Итак, друзья, надеюсь я вас успокоил. Ставьте этому видео палец вверх. Если это видео было с полезным правительным, друзья, подписывайтесь на канал. Точно подписан, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь также на телеграм-канал. Ссылочки будут в описании. Там у нас разбираются альткоины. Пишите в комментариях ваше мнение. Пишите вашу обратную связь. Всем желаю всего самого лучшего. Всем профита, побеждайте, друзья. И всем пока.